Всем привет-привет! Вы на канале Вод и разработчики выложили на продажу действительно очень выгодный набор из двух очень классных машин. Это Центурион МК5-Дроп-1 и Т-26Е5. Тяжелый танк и средний танк 8 уровня. Это премиумные машины, и сейчас я кратенько скажу, почему я считаю, что данное предложение выгодное. Выгодное данное предложение по одной простой причине, потому что вам две машины предлагают за 12,5 тысяч, при этом вы получаете два легендарных внешних вида на эти машины. Вы получаете в количестве 20 штук на каждую из этих машин x5, что поможет вам довольно существенно прокачать элитный опыт экипажа и пополнить свои копилки. Плюс к тому вы получаете открытое все оборудование. И в принципе на восьмом левеле оно уже каких-то денег стоит, но ну и соответственно вам поможет эти... Открытые слоты сэкономить Довольно-таки немалое количество серебра Которое нам с вами всем Приходится фармить для того, чтобы пополнять Свою копилку. Что касается Вопроса, почему я считаю данное Предложение выгодным, все очень просто Пускай там нет каких-то контейнеров или дополнительных Заманух каких-то, но Ребят, если вы посмотрите на данное Предложение в разбивке, то вы увидите Что за Центуриона? Просят 7,5 И многие скажут, что это нормальная Приемлемая цена для машины, но я бы Сказал, что действительно нормальная приемлемая цена, вот как знаете на базаре чисто чтобы поторговаться, нормальный ценник это 7000 за машину. Т26Е5 я лично считаю мастхевом в ангаре каждого танкиста. И данную машину я лично считаю приятной и интересной. Но все-таки с учетом того, что это очень старый аппарат, он не стоит на сегодняшний день 6,5 тысяч. Ну хотя бы исходя из того, что за 5,5 тысяч можно взять Леву, который фармит гораздо больше, ну и там набор довольно-таки жирный. Целый косарь разницы. Так вот, исходя из этого, я бы сказал, что честная цена на вот этого товарища как раз и составляет 5,5 тысяч в голом состоянии. Это вот как нормальная, максимальная, честная цена. Таким образом, получается 7 до 5,5 12,5 тысяч за обе машины. И это нормальный, адекватный ценник за каждую из них. Но здесь за 12,5 вы дополнительно еще получаете какие-никакие все-таки плюшки. Поэтому само предложение я лично считаю очень выгодным. Что касается самих машин, поскольку у каждого из нас какая-то из этих машин может быть, снимать обзор сразу на две машины в одном видео, тратить свое и ваше время. Поэтому, ребят, я выложу буквально через час-полтора на каждую из этих машин новый свежий честный обзор. Заходите, смотрите. Если вы не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь по вот этому желтому шильдику и ставьте на колокольчик палец для того, чтобы не пропустить выход этих, ну и любых других новых видео. Я стараюсь ради вас и надеюсь, что вы меня отблагодарите своими подписками, лайками и комментариями под видосом. Ну, а я побежал снимать. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Увидимся через пару часиков. Ваш ГС Сен, мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.